Приветствую, мои родные, любимые с вами Елена Дегурова и рекомендации по сферам жизни на неделю с 23 по 30 июня. Я хочу напомнить, что все детальные рекомендации, именно что делать, как делать, практики, медитации, все есть в клубе, мои родные, для того, чтобы вы жили с каждым днем еще более счастливыми и здоровыми, и в достатке. А здесь я даю краткие рекомендации. По большому счету это вот такая небольшая корректировка того, что я могу помочь. Остальное переходите по ссылочке, становитесь участниками клуба, и все подробные рекомендации будут даны в клубе. Итак, мои любимые, я напоминаю, что 2 июля мы войдем в коридор затмений. Вот сам коридор мы зашли, конечно же, уже. А с полнолунием мы уже двигаемся по нему. Но вот именно коридор будет конкретно затмение 2 июля. Начнется это солнечное затмение и завершится он частичным лунным затмением 17 июля. Обычно коридор затмения начинает ощущаться в полной мере еще до своего начала вот уже мы его чувствовали с полнолуния, и ближе вот к числа, где-то с 27 июня, он будет оказывать на нас самое активное влияние, и дальние энергии мы почувствуем уже сейчас. Наступает неделя, с одной стороны, приключений, с другой стороны, опасностей, о которых я вас сейчас буду предупреждать. Достаточно такая интересная неделя, когда мы столкнемся лицом к лицу с тем, на что старались закрывать глаза или, знаете, так, замести под буфет хотели, да, спрятать немножечко, где проявляли легкомыслие, не думали о трудностях и понадеялись на Авось. На этой неделе предстоит очень-очень-очень много работы всем. Даже если вы не работаете, будет много дел, которые надо сделать, и сделать это прямо сейчас. Основной акцент в деловой, в деловой сфере на старых видах деятельности, на текущие или пусть на, на больших проектах, да, текучка какая-то может быть, но на таких проектах, которые уже запущены в процесс, вот здесь сосредоточьтесь, не начинайте пока ничего нового, не запускайте то, что запущено, пусть идет. Старайтесь исключить свое стремление сменить занятия или род деятельности, даже если скучно, даже если неинтересно, если хочется все бросить, если предлагают что-то новое, потерпите, мои родные. Иначе не сможете завершить текущий проект и потащите ошибки в свои новации. Новое сразу пойдет не так. Кривизна какая-то останется на уровне фундамента. Исправить это будет невозможно. Вот потерпите, ничего нового не планируем на этой неделе. Желательно сейчас не менять работу, не откладывать дела на потом. Вот Зато трудолюбие, внимательность вместо торопливости будут отличными друзьями на этой неделе. Медленнее, но тщательнее. Это ваш девиз на этой неделе. Медленно и тщательно следует обдумывать и финансовые вопросы в том числе. Как ни странно, покупки сейчас будут удачными. Но лишь в том случае, если не кидаться на первое попавшееся, а обдумать. Помним, медленно и тщательно. А вот на новые заработки сейчас рассчитывать особо не приходится. Вот только то, что было запланировано ранее. Рискованных сделок тоже лучше избегать на этой неделе. Чем консервативнее сейчас ваша финансовая стратегия, тем для вас спокойнее. Сейчас, как и на прошлой неделе, важно быть Терпеливыми, спокойными в отношении а, с людьми в целом, в любых отношениях. Это прекрасный период для налаживания контактов, но и настроить людей против себя тоже очень легко. Поэтому проявляйте дипломатичность, проявляйте сдержанность, уйдите от резких высказываний, желательно числа до 5 до 9 сентября. Самыми сложными сейчас будут отношения с любимыми людьми, с партнерами, развитие которых уже, вообще с отношениями, развития которых исчерпало весь свой потенциал. Это очень хорошо проявлялось в дни солнцестояния. Если у вас были какие-либо проблемы в отношениях, это для вас знак, что началось начало конца. Каждый человек почувствует собственную... Опособленность, свое одиночество, погрузиться в мысли о себе, о своем месте в этом мире, в семье, в паре, вот только о себе. Думать о другом человеке будет весьма сложно. То есть человек будет сосредоточен на себе и будет видеть, чувствовать одиночество, даже если это не так. Имейте это в виду. И в принципе, это понятно, что время новых знакомств пришло. И для тех, кто в паре, но это не обязательно, чтобы вы прямо сейчас уже увидите какие-то новые знакомства, а те, кто одиноки сейчас в данный период, это прекрасное время для того, чтобы познакомиться, даже увидеть, воспринять потенциально привлекательного партнера, вы сможете. Но сейчас э, все равно каждый погружен в себя. Имейте это в виду, пожалуйста. Каждый погружен в себя, думает о себе. Зато до затмения закончатся многие старые войны. Как ожидалось, да? вот к тому все и идет. Кто к войне готовился, тот ее и выиграет. Вражда или завершится чьей-то победой, или приобретет хронический характер, когда враги веками друг друга не любят, но больше ничего не предпринимают. Поэтому, если вы понимаете, что ваши отношения... В бизнесе, в семье, с друзьями, уже как-то на уровне плохого мира, но еще не войны, завершите эти отношения. Не надо оживлять умершую лошадь, она свое отжила. Скажите спасибо, расстаньтесь сейчас, пока есть возможность это сделать. Не тяните этот шлейф на долгие годы вперед. Бесконечное чувство усталости, спад жизненных сил на этой неделе ожидается. Не такой сильный, чтобы прям вот ложитесь, ложись да помирать, да? но затяжной, изматывающий, когда ни сон, ни отдых не помогают. Вот, к сожалению, будет как-то так. При этом операции проходят, проходят более-менее спокойно. Опять-таки на каждый день я дам рекомендации, вернее, они уже есть рекомендации в клубе, если вам необходимо индивидуально рассчитать или сопровождать вас во время операции, то пишите мне, мы с вами свяжемся и обсудим возможные варианты, либо расчеты, либо сопровождения при необходимости. Вот. Но имейте в виду, что ну, более-менее спокойно. Терапия идет довольно-таки успешно, то есть терапию можете применять лекарства хорошо будут восприниматься, побочных эффектов будет мало. А вот косметологические процедуры лучше избегать, вот практически любых. Чем меньше касаться своей внешности, я имею в виду вот у косметолога операции, процедуры какие-то, не крема, не а, легкое какое-то использование чего-то дома, а вот именно какие-то кардинальные такие перемены, лучше их избегать. И это будет вот та самая, хорошая вещь для вашего лица, для вашего тела, которую вы можете сделать. Самое гармоничное на этой неделе ограничиться привычным ежедневным уходом за собой. Даже макияж сейчас хорошо бы делать вот буквально минимальный, чтобы кожа отдыхала, дышала, освобождалась. И уж совсем следует избегать внезапных порывов изменить внешность, а, при том хирургически. Плановые медицинские операции проходят ну, нормально, да, а вот все, что касается внешности, то это под большим вопросом. Также календарь стрижек и рекомендации есть тоже в клубе, обращайтесь, смотрите, рассчитывайте, когда, какой день недели, какое число, что несет, потому что иногда люди подстригутся в нежелательный день и отстригают себе возможности. Единственное, что скажу, то, что стрижки лучше исключить в начале недели, но вот как раз 27 июня есть смысл посетить парикмахера, опять-таки, какой день, а как, о чем, для чего это вы найдете в клубе. Далее свадьбы на этой неделе напомнят, насколько хрупкими могут быть отношения в момент перехода в новую фазу. Именно сейчас, мои родные, важно беречь друг друга. Именно сейчас многие начнут копаться в себе или искать, не использует ли их другой человек. Вот здесь самое главное, чтобы пара все-таки смогла свой переход совершить, а не распалась на пороге э, семейной жизни, когда только-только все начинается. И такими же эмоциональными, хрупкими, погруженными в себя, будут детки, рожденные на этой неделе. Их нужно будет учить рассчитывать на свои силы, потому что они будут. Плохо разбираться в людях, к сожалению, учите их этому, не, не оберегайте их постоянно, а наоборот учите э, видеть, анализировать, брать на себя ответственность. И одновременно им следует быть, учиться гибкими, чтобы не проламывать головой стены, которые и вовсе существуют только в их изображении, вот, ну, и в, в каких-то иллюзиях, а учиться видеть реальность и не проламывать ее головой. Вот очень часто люди сами себе надумывают, напридумывают и начинают в голове копаться, копаться, искать что-то, нечто, чего нет на самом деле, в это верить. И вот с вот такими нюансами рождаются детки на этой неделе. Так, что же у нас а, с путешествиями? А, путешествия, а, время удачных путешествий закончилось, мои родные. В дороге на этой неделе начинаются препятствия, задержки, неожиданности, грозы и бури. То есть, если вы уже запланировали, это не значит, что все пропало. Проверьте документы, выезжайте заранее, зная, что могут быть задержки, могут быть препятствия. Постарайтесь подготовиться более тщательно к своей поездке. Чтобы все прошло гладко, требуются значительные усилия, моральные, материальные, может быть, вложения, которых в другое время могло бы и не быть. Тем не менее, опять-таки, иногда для того, чтобы меньшими усилиями мы прошли какой-то сложный, очень период, нам даются вот путешествия, где мы материально можем что-то вложить, да, незапланированное. Поэтому, если будут какие-то штрафы либо какие-то материальные вложения необходимы, поблагодарите и не злитесь, потому что именно это будет наименьшее сопротивление и наилучший выход именно для вас. Что касаемо питания, в это время оно должно быть легким. Пища, которую вы употребляете, она должна хорошо усваиваться. Интересно, что несмотря на некоторый консерватизм периода, лучше воспринимаются как раз-таки экзотическая или, ну, может быть, непривычная какая-то пища. И она тоже скорректирует вам некоторые тяжелые моменты. Поэтому постарайтесь принимать э, что-то, внести в свой рацион, экзотическое или непривычное. Так что если не получилось отправиться в дальние страны, то хотя бы попробуйте что-то, чего вы не пробовали раньше. Вы очень хорошо скорректируете многие неприятные моменты этой недели. Что касается настроения, чего ожидать от себя и от людей? Настроение, мои родные, будет стихийное. Людей может бросать то в слезы, то в смех, а надо держаться, надо пройти сквозь эту грозу, эмоциональную, энергетическую грозу. Поэтому, мои родные, очень важно просто принимайте, знаете, как говорится, принимайте ванну такой, какая она есть. Да, что еще хотела сказать, дополнить к путешествиям. Сумки, сумочки, чемоданы, клачи, что-то, все-все-все, они могут рваться, они могут ломаться, они могут теряться. Из них могут ну, даже пропасть какие-то вещи или выпасть что-то нужное. Вот тоже имейте в виду, если вы, а, у вас перелет, обмотайте стричь-лентой, не поленитесь. А сделайте там какой-то, ну, чтобы был квиточек обязательно, чтобы он не порвался. То есть обязательно а, предпримите какие-то а, а, необходимые а, действия для того, чтобы ваши вещи могли быть в целости сохранности. Проверьте их дома перед выходом чтобы ручки у вас не были там на грани. да, То есть это уже ваша ответственность. Предупреждены. Что еще важно? К новолунию и затмению может открыться что-то совершенно новое. Найдется что-то нужное, нарисуются какие-то важные перемены, которых вы не ожидали. Поэтому сейчас медленно, тщательно, внимательно, везде и во всем. Не торопитесь сейчас принимать решения а уже на новой неделе что-то откроется неожиданное. Обращайте на все, на все знаки внимания. Вот таковы рекомендации на эту неделю. Я надеюсь, что они вам помогают. Пишите в комментариях. И, конечно же, я принимаю ваш энергообмен в виде лайков, репостов и комментариев. Это та малая часть, которой вы можете, от которой вы можете благодарить меня и принести пользу большому количеству людей. И, конечно же, чтобы быть в курсе выхода новых видео, вот практики я начала добавлять, буду записывать новые практики, обязательно подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, тогда вы будете получать оповещение о выходе нового видео. Ссылочка на участие в клубе будет под этим видео. Переходите, регистрируйтесь и получайте максимум, полезного для вашей счастливой жизни. С вами была Елена Дегурова, и я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока, до встречи в новом видео.